Игрался свободный жир, пряник и плеть Устал прогибаться под ханжельский мир, русский медведь Войны, стандарты, лапша для ушей, разломан наклесть Постой, но богатый, ломится в дверь, русский Веркает на солнце сковенный клык, Трусится отверг. Спиною за правду русский язык, Русский медведь, И вряд ли помогут угрозы и лесть. В смерть, О слабость сильны, Пора бы учесть, русский Не учит история вас ныне, не, не впредь, Не стоит в перлоге в его дикий час шуметь и греметь Тем тем, кто не понял, умереть и спесить и смотреть, Как феникс из пепла восстал снова здесь русский медведь.